Всех приветствую, ну, заведем Рублерику веселой истории, опять средствами по подаче сигнала, это у нас ОСА, э, сигнал охотника и по 12 под 70 патроны, сигнальные, красные. Я думаю, мы попробуем выстрелить в этот прекрасный маникет. ну, по нарастающей, как обычно. Первый у нас будет, э, первый у нас будет сигнал охотника он самый простой самый и самый безобидный был короче как, как вот я не любил сигнал охотник так и произошло блин выстр... случайно выстрелился в палец, просто нажав на этот о, спусковой крючок, блин, жутко, больно жутко, конечно, блин, вот, так что, пока эксперимент закончился.